Просто помните, перемена позначит жизнь. В каждый миг оставайтесь доступны новому. Когда люди цепляются за стая, перемены прекращаются. Перемены приходят снова. Пока продолжается стая, перемен не бывает. Но люди цепляются за старое, потому что старое кажется надежным. И знакомым. Вы с ним живете, его узнали, научились с ним обращаться, наработали мало. В новом вы снова не нижествовали. В новом вы, может быть, совершите ошибки. И кто знает, куда новый приедет. Становится страшно. из этого страха вы цепляете за стая. Но как только вы начинаете цепляться за стая, Оставайтесь открытым. Всегда постоянно умирайте до прошлого. Оно прошло и кончилось. Вчера конжило свое никогда больше не вернется. ЦПС инопы вы вчера вы будете вместе с ним. Оно станет вам могилой. Раскройте сердце тому, что приходит. Приветствуйте восходящее солнце, но с заходящим солнцем всегда прощайтесь. Будьте благодарны, оно у столько дарло, но не начинайте из благодарности за него цепляться. Если вы сможете это помнить, ваша жизнь все время будет расти, становиться все более зрелой. Каждый шаг, каждое новое приключение несет новое богатство. Если вся жизнь прошла в движение, к моменту смерти, она, узнавшая сто чудесных вершин и высочайших взлетов, уже так богата, что смерть ничего не может отнять. Смерть приходит только к бедным, тем, кто не жив.